Друзья, но перед просмотром этого видео настоятельно рекомендую посмотреть первую часть, короче говоря, iPhone в Чернобыле, по специальной подсказке в верхнем правом углу или по ссылке в описании. Приятного просмотра. Короче говоря, iPhone в Чернобыле, часть вторая. Спустя несколько часов я заметил вооруженный конвой с тремя солдатами, они стояли на обочине, мне нужно было срочно укрыться за каким-нибудь крупным объектом, чтобы меня не заметили. Но кроме леса вокруг ничего не было, решил попробовать добраться до Припяти обходными путями, да вы угадали, через лес. Спустя несколько сотен метров я услышал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 Это 31-й, подхожу к точке. 31-й, это 0.30. вижу земля, огневой контакт, прием. 0.30. понял тебя. Земля, это воздух. Воздух готов к применению! Есть готовность к применению. ТЦН, поведок, альфа, принимай. Нам огни удержать, начинайте захват. Две минуты продержите. Да, но в темпе, в темпе! Как добрались, товарищ командир?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 Нет, нет вопросов. Приступить к подготовке и выполнению.